Проблем в нашем округе хватает. Дайте нам возможность сделать для жителей то, что им действительно нужно. Ведь когда, если не сейчас, начинать бороться за благоустройство и парки в своем районе? Никто не поможет нам, кроме нас самих. Я смогу добиться справедливости. 8 сентября можно будет проголосовать за независимых кандидатов. Мы победим равнодушие чиновников и заставим их уважать наше мнение. Добрый день, уважаемые жители финляндского округа. Меня зовут Вадим Ромашин, и я являюсь кандидатом в депутаты нашего муниципального совета. Меня зовут Анастасия Кузнецова. Я мама двоих детей и кандидат в депутаты от финляндского округа. Меня зовут Светлана Уткина. Мне 51 год. У меня двое взрослых прекрасных детей, два высших образования. И я решила участвовать в жизни своего финляндского округа и избираться в муниципальные депутаты по 56-му избирательному округу. Меня зовут Вжилдыбин Иван. Мне 26 лет. Я родился, вырос и до сих пор проживаю в Филианском округе. Я Мария Андриенко, мне 38 лет. Я инженер-земостроитель и многодетная мама. Меня зовут Кирилл Левин, мне 27 лет. Я окончил Санкт-Петербургский государственный экономический университет. Меня зовут Суздальев Виталий, мне 29 лет, и я с ранних лет живу в Санкт-Петербурге. Не могу сказать, что это было моим жизненным планом, но политика пришла ко мне домой сама, когда нынешние власти захотели вырубить мой парк Академика Сахарова. Алчность властей с огромной скоростью губит наш красивый город. Нас и наше мнение игнорируют, нас не хотят слышать. В нашем квартале еще остались тихие зеленые уголки, которые так привлекают привлек стро инвесторов в многоэтажной застройки. Надо остановить это строительное безумие, это жажду наживы. Удручающее состояние дорожного покрытия и детские площадки с неподобающим покрытием. Где-то отсутствуют спортивные площадки, а бесплатных секций кружков нет. Никто не сделает поликлинику номер 54 пригодной для использования, кроме нас. Зачастую, столкнувшись с проблемами, мы даже не знаем, куда обратиться. С этого все и начинается. Проблемы копятся одна за другой. Хочешь что-то поменять? Начни с малого. Муниципальный совет – это отличный первый шаг, на котором я смогу помочь многим людям. Жители нашего округа обязательно должны знать, конечно же, своих муниципальных депутатов лицо, они должны быть с ними знакомы. Некоторые не знают и того, что муниципальные депутаты как таковые вообще существует в природе. На протяжении практически всей своей жизни я слышу, что ничего нельзя изменить. Я иду в муниципальные депутаты, чтобы решать наши проблемы, реальные проблемы, уже на другом уровне, имея полномочия власти. Мой район – моя жизнь. Я не могу оставаться безучастным в жизни нашего района. 8 сентября. Приходите на выборы муниципальных депутатов и губернатора Санкт-Петербурга. Мы победим равнодушие чиновников и заставим их уважать наше мнение. Я уверен, что эти выборы будут переломными. Я смогу добиться справедливости. У жителей есть право иметь своих представителей в муниципальном совете. Вот верный путь к созданию комфортных условий для проживания нашего Филианского округа.